всем привет вы на канале «Как заработать в интернете в этом видео мы будем проверять трон майнинг на платежеспособность 7 дней назад я здесь делал инвестицию делал два депозита по 200 тронов 7 дней этот депозит уже работает осталось три дня и за 7 дней мне набежало вот 338 тронов. Здесь можно зарабатывать как с вложениями, так и без вложений. Без вложений я здесь работал месяца три и выводил здесь без вложений трон. Вывел я здесь вот 186 тронов без вложений. Потом я решил здесь понемножку вкладываться и в этом видео давайте сейчас вместе с вами проверим данный манер на платежеспособность нажимаю кнопочку виздров здесь если вы надумаете инвестировать вы можете проинвестировать здесь в биткоины в вольткоины эфирами тезере в бенге а добывать будете здесь криптовалюту трон неважно криптовалюты здесь инвестируете на вывод вы сможете выводить криптовалюту трон итак здесь вот у меня на балансе 338 трон. Нажимаю вот э, галочку здесь, передвигаю. Также здесь вот отображается баланс 11 и от 1.2 биткоине в лайткоине. Честно, я не знаю, что это означает. Ну, давайте сейчас проверим данный майнер на платежеспособность Минималка здесь 20 тронов. Нажимаем здесь 338. Нажимаю здесь вывести. И посмотрим как быстро мне придут данные трона и здесь нажимаю конфирм вот моя транзакция если вы захотите что инвестировать вы можете нажать вот на бай trx майнер и здесь выбрать тарифные планы на 10 на 30 на 30 дней ну и так далее я выбираю здесь вот актуальные тарифные планы либо же 200 TRX на 10 дней, либо же вот 500, либо же 5000. Больше я вам не советую сюда инвестировать. Итак, выплата вот должна мне уже прийти на кошелек. Открываем TronLink. Нажимаю вот здесь на троны. Итак, смотрим. 338 тронов у меня уже на балансе. Данный майнер, он платит инстанта. Кому он интересен, все ссылки будут в описании. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.